Карьера Зелима и Мадаева обещала быть успешной в ЕФС, ведь трудно было сомневаться в непобежденном бойце, который каждый свой поединок закончил нокаутом. Однако в Америке его встретили не сладко, и уже в дебютном поединке он потерял свой драгоценный нолик, уступив по очкам Максу Гриффину, показав ему средний палец во время встречи. Позже выяснилось, что Зелим ужасно себя вел в одном из местных залов, жестко избивая партнеров по команде, за что был оттуда удален. Во втором поединке Имадаева удосрочил Дэнни Робертс, отправив его спать во втором раунде. И снова перед этим поединком российский боец вел себя не лучшим образом, как на взвешивании, так и во время общения с прессой. Вершиной его наглости стала битва взглядов с Мишелем Перейрой, когда Зелим нанес по нему подлый удар ладонью, за что он позже ответил. Бразилец не оставил эту ситуацию без внимания, раздавая пощечины оппоненту целый поединок, акцентируя на этом внимание. Зелим все равно продолжал играть свою роль и провоцировать Перейру, но с каждой минутой выглядело это все ужасней и ужасней. Напропускав десяток различных лещей, Имадаев проиграл удушающим приемом в третьем раунде, заставив все ММА-сообщество насмехаться над собой. «Не знаю, почему Имадаев так повел себя на взвешивании, но я предупредил его, что верну ему должок, и сделал это в клетке. Я мужчина, и мне нельзя давать пощечины. Я показал Имадаеву свою руку, поцеловал ее, а затем влепил ему пощечину, чтобы он понял, что больше так делать нельзя». Это было унизительно, причем Перейра бил Имадаеву лещи оверхэндом и прыжком от сетки. Я такого никогда не видел. Я уверен, что Имадаеву было дико не по себе от этих лещей. В декабре 2017 года в сети появилось противоречивое видео, где тренер Джейсон Парила бьет по щеке свою подопечную Крис Сайборг, причем довольно сильно. Под конец ролика становится понятно, что это было запланировано, и никто никого не наказывал, о чем позже рассказала спортсменка перед самым важным поединком в своей карьере с Холли Холб на тот момент. «Это пощечина, которую я не ожидаю. Он говорит со мной, а потом дает мне пощечину без предупреждения. Он делает это, чтобы разбудить меня, увидеть, что я действительно там. Мы уже долгое время работаем, и он всегда так делает. Мне это не нравится». На самом деле, после этого мне хочется ударить его в челюсть. Но это наша фишка. Мы всегда делаем это. Это помогает мне проснуться. Стоктонские пощечины братьев Диас известны довольно давно в ММА-кругах, в основном благодаря старшему брату Нику, который угощал ими своих соперников еще много лет назад. Уровень бойцов не важен, все могли получить удар открытой ладонью, причем даже на земле. Нейт также с юных лет взял себе на вооружение этот удар, проводя поединки без перчаток. Вершиной популярности стоктонских лещей выступил первый поединок с Конором Макгрегором, где младший Диас кормил имя ирландца и тыкал после этого ему пальцами в лицо, злорадствуя над ним. Эта картина навсегда осталась запечатленной в галерее UFC, и по словам Нейта, даже Хабиб не смог избежать этого удара во время потасовки с ним в 2015 году, о чем позже он написал и в твиттере. Убийца гигантов Кит Хакни подтвердил свое прозвище уже в первом поединке в ММА, когда он столкнулся с 300-килограммовым Эммануэлем Ярбора, который посвятил много лет сумо. Сам американец обладал черным поясом по тэквондо и кен по карате, и такое противостояние не могло не заинтересовать зрителей. Первым же ударом Хакни подкосил ноги Ярбора, чего все были в шоке, особенно с тем учетом, что это была пощечина. Эммануэль после этого превратился в охотника, который просто бегал за своей жертвой, пока он не напропускал кучу ударов. Но именно тот самый удар, открытый ладонью, навсегда останется в истории ММА. Именно из-за пощеченных обива по лицу Артема Лобова Конор Макгрегор прилетел в Барклайд-центр и атаковал автобус, что позже стало целой историей. После этого инцидента он был арестован, а у UFC сорвалось несколько поединков на турнире из-за травм бойцов, которые находились в автобусе. Такого громкого скандала в мире ММА никогда не было, поскольку эта ситуация подвела руководство к самому масштабному и прибыльному поединку за все время существования смежных единоборств. А драка после встречи Хабиба и Конора дала понять, что конфликт еще не закончен. Если бы Артём не высказался в том самом интервью про Хабиба, и если бы он не встретил его и не получил ту пощечину, все было бы совсем по-другому. Брайан Артега и корейский зомби всегда были уважительными бойцами, и мало кто может вспомнить какое-либо неуважение с их стороны. Но переводчик и друг корейского бойца однажды позволил себе лишнего, когда вставил в слова бойца свое дополнение, назвав Артегу трусом, который сливается с боев. Брайан пообещал за это ему при встрече дать леща, что он и сделал на одном из турниров, в то время как зомби вышел из зала. Теперь это вара просто ненавидят друг друга, и трудно это представить после их первой битвы взглядов, когда их бой был отменен. Теперь им предстоит встретиться 17 октября и ответить за свои слова. Это было странно. Артего и Зомби ввязались в драку, и это совершенно не похоже на них. Зомби даже не говорит по-английски, поэтому я не знаю, что, черт возьми, он мог сказать, чтобы заставить Артегу начать сходить с ума. Но да, это было странно. В 2016 году президент UFC Дана Вайт и совладелец промоушена Лоренцо Фертита посетили родной город братьев Диэз, Стоктон, чтобы провести переговоры с Нейтом Дезом о реванше с Конором Макгрегором. Согласно Вайту, встреча прошла не очень успешно. Чуть позже Нейт выложил в Инстаграм видео, как он пробивает президенту промоушена фирменный для братьев Диэз стоктонский лещ с надписью «Заключаю сделки». Вайт позже рассказал об этом уникальном случае. Вот что произошло. Мы ехали назад на стадион, и мне пришла в голову мысль. Я сказал, чтобы остановили машину. Я хочу, чтобы Нейт влепил мне леща. Нейт посмотрел на меня и сказал, «Какого хуя?» Вам стоило видеть его выражение лица, когда я сказал это. Мы остановились, и он пробил лещ. Вайта спросили, позволит ли он другим бойцам сделать то же самое, на что он ответил. «Поверьте, если бы я позволил им сделать это, они бы выстроились в очередь на несколько дней». За фирменными ударами по лицу от Квинтона Джексона выстраивалась целая очередь фанатов, чтобы стать частью этого движения. Рэмпейдж шлепнул таким образом множество репортеров и журналистов, кого-то по собственному желанию, а кого-то нет. Квинтон всегда был веселым парнем, и получить от него леща для многих довольно весело, особенно для японских фанатов, которых у него множество еще со времен Прайд. Брэд Пикет уже три года является бойцом отставки, но он все равно продолжает бить людей по лицу, при этом он не нарушает традиции. Представитель легчайшего веса Натаниэль Вуд не прочь пропустить перед выходом в клетку пару ударов, поскольку он просто обожает это. Раньше его отец постоянно делал с ним это перед боем, больше у них нет такой возможности. Я занял его место, мне пришлось заняться этой работой, это чертовски здорово, это наш ритуал. При этом с его отцом все в порядке, он просто перестал быть его угловым. Теперь он тренирует своего сына. Александр Емельяненко в прошлом году попал в скандал, когда в ходе одного из семинаров он демонстрировал технику исполнения приемов. Одним из ассистентов бойца был неизвестный парень. Спортсмен в один момент показывал технику освобождения от захвата шеи, после чего вступил в перепалку со своим оппонентом и ударил его по лицу. На эту ситуацию отреагировало российское мма сообщество посчитав это низким поступком. Многие фанаты и вовсе после этого отвернулись от бойца. Как ударил? Я бы назвал ударом. Не понял человек юмора, я пошутил. Да, наверное, немножечко неудачно, был неправ. Друзья, не забывайте оценивать ролик лайком и писать в комментариях ваше мнение на этот счет.